я бы хотел задать вопрос Дайан. всем добрый вечер ну, мы много говорим здесь о щеввелевой кислоте я не знаю я как бы учился пчеловодству давно скажем так и тогда когда я учился, мне объясняли как бы профессора, которые меня учили скажем, объясняли такое, что когда мы обрабатываем щевелие кислотой должны быть определенные условия щевелвая муравьина и так далее. И при этих условиях только тогда когда вот мы обрабатываем да, он просто осыпается, он не погибает. и я не знаю, может быть я что-то пропустил. Скажите мне, может быть, я чего-то не знаю, он, когда мы обрабатываем щавельной кислотой, он погибает или он просто осыпается? Ну, смотрите, я как раз, наверное, тоже в то же время от таких же шученых это слышал, что клещ при обрабатывании щавельной кислотой не погибает, осыпается на днище, затем э, пчелы вылетая из летка, залетая в леток, он цепляется за них и снова мигрирует в расходную часть, и там может восстановить свое размножение. Но я вот заметил из года в год после обработки, но я проливом, правда, не знаю, как сублиматорно это действует, вот, и, и, пары. Но проливая по клещу, обсыпается, и, я, я не видел того, чтобы даже, даже вот таких вот конвульсии, чтобы там он дергался, поработал вот, с вечера, утром для контроля смотрю, как, какая особь. ну лежит все, лежит труп. Его пчелы из днища, либо он в щели за пропадает тут, просыпается в ульевые в днище, либо его пчелы затем как мусор выдувают из улья и все. Поэтому раньше тоже я Переживал, что он вот как-то не, не погибает. Сечатые донья, кстати, были по этой же причине, чтобы он просыпался через сечатые доня. Сейчас очень часто задают вопросы, можно ли обрабатывать чавелевой кислотой, если дно глухое, а не сечатое. Ну, я, я не парюсь, вот уже ну, десятки лет обрабатываю. Ну Может, какой-то какой клещ, если на него либо мало попало, либо он там меньшую дозу этой щавелевой кислоты, так будем говорить, где-то хапнул, может он в таком чамрачном состоянии как-то отойти, очухаться. Я особо не комплицивный. Пишу с утра. Да, говори. У вас у вас доза какая, как, какой, какой дозу вы обрабатываете? Двух процент, максимум два с половиной. Двух Это получается 20 грамм на литр, да? Да, я беру я беру 850, там у меня мерка такая, 850 наливаю, то есть литровую бутылку, 850 воды и 20, 20 грамм порошка. Ну это, это получается концентрация еще, еще меньше, то есть еще больше концентрация, получается 850, там получается по количеству чуть меньше. Ну, как бы, дело даже не в том, я, я это понял. Но у меня примерно такие же были концентрации. И когда у меня было сетчатое дно, это много-много лет назад, когда я только начинал, когда только как бы, отучился, начинал пчеловодство. Я пытался то же самое делать. Но результат был вообще практически... Если, был, если, был результ... если у меня были сетчатое дно, результат был. Он тогда не поднимался. Причем, учитывая холодную погоду, да, при холодной погоде, опять же, это как бы, э, как нас учили это все делать правильно, холодная погода, э, проливаешь или там этот, он осыпается и погибает. Но если было, я пробовал в теплую погоду, когда еще, ну, более-менее движение было, это, это практически нулевой вариант. Ну, я не знаю, может быть, это у меня так. И после этого я перешел, соответственно, на другие апарициды. Э, э, лучше всего, конечно, показал себе АБПИН. И я, в принципе, перешел на бипин, и многие много, много лет уже пользуюсь чисто бипином. Причем я хочу сказать: что, что даже если есть расплод, да, вот с моей точки зрения, есть расплод, и я его практически и лето могу обрабатывать, и так далее, но с недельным сроком, скажем так, я делаю недельный интервал и обрабатываю и. Для меня, я не знаю для кого, но для меня намного лучше результаты с недельным интервалом. Я могу сделать 2-3 обработки, да? но ну, с учетом, конечно, медосборов и так далее. И, да, и я не знаю, но опять же я еще хочу сказать, что я собираю мед, его реализую. И в меде не было никакого ничего. Соответственно, как это и делается, максимум, то есть ну, минимум где-то 15-20 дней, дней до медосбора. И результаты намного лучше. Просто я почему спрашиваю? Потому что здесь сильно идет сейчас как бы вот щавеливая, щавеливая, щавеливая. Но я для себя не нашел в ней ничего такого, чтобы можно было это делать. Может быть, кто-то с ребят что-то скажет еще, я не знаю. Как бы вот такой вот результат. У меня был нулевой результат по теплой погоде. И был, конечно, результат достаточно хороший, не очень даже неплохой, по, по, по прохладной погоде. Ну, смотрите, если обрабатывать в теплое время сезона и результат вы говорите нулевой, а в какое время, когда, например, и при, при наличии есть расплод, нет расплода в семье, вот вы обрабатываете, что вы говорите результат нулевой. Когда, если я обрабатывал, скажем, давно, когда я пытался, вернее, в те времена еще и бипин, как бы тяжковато было с бипином, скажем так, по крайней мере у нас. Я не знаю, как в Украине, у нас была проблема. И вот и Шевелевые пытались, и парами, и чем попало? Мы обрабатывали этот, и хрен туда пихали в этот... в, в в, этот, в дымарь, вернее, корень, корень хрена, Там, чтобы вообще попало обрабатывали. Но потом появились щавелевые, вернее, не появилось, а начали обрабатывать щавелевые только в прохладное время года. Только в прохладное время года, тогда, когда он мог упасть, но пчела практически не, не опускалась или опускалась, но минимально. Если и были, допустим, этот, опускалась минимально, тогда он просто... Не мог подняться на нее, и он погибал. Если в теплое время, скажем, вот как, ну, сейчас, ну, допустим, сейчас, да, вот у нас уже 19, 18, 19 градусов тепла. И мы, допустим, если я буду обрабатывать щавелевой кислотой, у меня сейчас такое движение в уле, что... Как бы это гарантия, что он будет забираться опять же на ту же самую пчелу, потому что сейчас идут левые работы, скажем, внутри левой пчелы и так далее. И вот я точно так же обрабатывал по весне, потому что я обрабатывал осенью, и обрабатывал весной. И получалось то, что... Осенью давали, давала результата, а весной э, не давала результата, ничего. Совершенно осыпи не было никакой. Мы даже ложили, опять же, вазелин, обрабатывали эти пергаментную бумагу, когда там не было. И э, фактически э, вот это вот могло, вернее, помогало для того, чтобы он просто прилипал и не поднимался. Были, были такие моменты. Но опять же, там бумага, они начинают ее грызть, начинают вытаскивать, вот это такой головняк. И появился бипин. Появился бипин, и мы начали обрабатывать многие пчеловоды, перешли на бипин. И да, я слышу здесь, допустим, вот многие наши пчеловоды пытаются обрабатывать э, э, щавелевой кислотой. Но результат я смотрю, просто э, смотрю по результатам у них, ну клещ как сидел, так и сидит практически. Я, честно говоря, большой разницы не вижу в том, что ты обрабатываешь или не обрабатываешь. Ну, лосит может есть. А так как э, вот только что говорили о том, что там соседних э, ульев, э, пасек и так далее попадет, сюда клещ, я считаю, что это как бы вообще не аргумент, потому что э, обрабатывают они, не обрабатывают. Ну, как попасть, он попадет, скажем, в другую семью. Воровство, хорошо, но если воровство там убивает семью, и все, и там все погибает, и все. Там, как бы Это я не считаю, что аргумент. Я считаю, что как бы, если, если э, действительно его обрабатывать, то обрабатывать его в те, в те сроки, тогда, когда говорят о том, что, допустим, он насыпался, он не может подняться на саму пчелу. Да, я считаю это правильно и эффективно. А если уже весной обрабатывать пчел, э, то щевеливая я для себя не увидел в ней результата. Я для себя увидел, что я, в принципе, и осенью обрабатываю тем же самым бипином. И вот так вот как Хорошо, весной, вот сейчас нет, вы не видите сейчас эффективности препаратом щаверокислотат, обработки. Какое, какое положение по расплоду в семье? Есть закрытый, есть открытый. Вот я когда был, я был в субботу, работал с пчелами. У меня где-то по 3-4 рамки уже расплода. Есть закрытый, есть открытый, много всего. И того, и того. Имеется в виду соотно, ну, относительно. Где-то больше, где-то меньше. Закрытый расплод и открытый расплод. И э, в таких случаях я делаю неделю, неделю, как бы обрабатываю сегодня и, скажем, через неделю. Потом смотрю результат. Если есть еще какие-то дальнейшие, оба, обрабатываю еще через неделю. И все. И до, до э, середины лета я их не трогаю. Потом в середине лета, после Акацева медосбора, я обрабатываю в середине лета. Конечно, э, Прошлом, позапрошлом году я уже начал эм, как бы их эм, э, маток изолировать. И это был очень хороший результат. И я подпишусь под каждым словом, что результат был просто суперский. После, после медосбора обрабатываю бипином и это ну, практически 100% обработка. И потом, и потом, и потом э, после, э, после того, как э, они осенью, э, короче, осенняя еще обработка. Двойная, э, а если нужно, тройная. Но ну, обычно двойная обработка. Э, недельный, недельный интервал. И, но я маток не изолировал. Почему я и говорю? Почему что я э, как бы, э, намереваюсь это сделать в этом году изоляция маток? Я, ага. имею в виду в я, я имею в виду в зиму. Я имею в виду. Теперь все стало на свои места. Короче, э, все эти обработки с кислотой вы проводили, не имея практики изоляции изоляции ну большой практики нет конечно но у меня буквально два года я изолирую маток но чисто на медосбор на зимовку я еще не изолировал то есть весной вы встречаете семьи при наличии уже распечатного... расплодов совершенно верно ну понятно теперь все понятно конечно там кислота эффектив я не случайно вначале сказал что есть препараты длительного действия есть препараты быстрого Препаратом быстрого действия как раз и относятся бипин и шиавеля Так вот, почему у меня может быть эффективность от жавеля кислоты, от кислоты при отсутствии расплода вообще быть эффективность осыпи клеща выше, чем у вас после обработки бипином при наличии всех видов расплода и печатного и открытого конечно бипин амитрасс такой ну, самый термоядерный окорицид возможно там его его присутствие в период начала активности там или как вы планируете обрабатывать или как вы а летом чем вы обрабатываете, тоже бипином только бипин двойная тройная, скажем двойной тройной интервал Летом, но летом... Раньше я обрабатывал точно так же, без, без изменений. Но когда я начал изолировать маток, результат намного выше. Бесспорно, здесь я даже не, ничего не могу сказать. А э, обработка летом была после акации, опять же, без изоляции, тот же самый вариант. Двойная и тройная обработка, интервал недели. И бипином. Но обычно... Бипин, бипин. Обработка бипином, э, проливкой, то же самое. К сожалению, у нас в пчеловодческих магазинах продавалась щавелевая кислота. А на тот момент техническая или какая-то другая, как бы мы не присматривались, потому что в тот момент была единственный, единственный вариант, который мы и подразумевали, и делали. И с учетом, скажем, холодного времени года, он давал оптимальный результат. Так что мы там не распределяли его на химические составы и так далее. Имеется в виду что то, что было. Просто... Шевелевая кислота и все а потом, а потом к нам пришел бипин и многие перешли на бипин сейчас просто широко рекламируется э, щавелевая кислота но я э, хотел, хочу еще один момент сказать что у меня был, э, был э, как бы спор э, с человеком о том что вот они сублиматором обрабатывали посреди мы стояли на э, этих на э, шалфе лаванда на вот этих вот э, и мне человек уверял что они все погибают но обработка э, после шалфея э, не дала никаких результатов. Как там все сидело, так и сидело. В вот общем, вся проблема. Как бы я почему и говорю, э, это нужно обрабатывать именно в тот момент, тогда, когда пчелы все-таки. Это я. Как после считаю, шалфея, как... Беяль, подожди. После шалфея, обработка после шалфея. Расбот да. был в семье. Э, у того э, парня был, а в то время я уже начал э, э, э, изолировать мату. Вот просто... Смотрите, человек обработал кислотой, клещ как сидел, так и сидит. Где он как сидел, так и сидит? Я он обработал. И сначала я посмотрел на количну, на саму пчелу. Пчел был слещен. Он не доказывал, что он погибает. Я посмотрел общий, общий вид да, пчелы. Вот у человека. Потом он говорит, что я обработал э, те же самые семьи, те же вот, сублиматором э, щавелевой кислоты, кислотой. И я пришел, и э, я не увидел э, улучшения. Он как сидел на пчелах, но имеется в виду визуально, не то, что я там читал каждого клеща, нет. Чисто визуально. Клещ как был, так и остался. То есть, короче, при стоп при наличии печатного расплода уже клещ был на взрослых особях. Вот, вот смотрите, значит, в один день, допустим, он, мы поспорили. Я прихожу на следующий день и говорю, давай посмотрим, как этот ты обработаешь, а потом через неделю посмотрим на твой результат. Обработаешь, через неделю, в течение недели я подойду к тебе, потому что стояли недалеко. Я подойду, посмотрю твой результат. Визуально ничего не изменилось. Вот визуально то, что я смотрел по пчелам, на пчелах клещ, есть как он был, как он остался. У меня, если я обрабатываю бипином, у меня чистая пчела. Вот я для себя и как бы вот этот момент, я хотел это сказать, почему, потому что это было. Из-за этого откуда? я говорю, что... Откуда? откуда? У него был расход, расход был. Расход Понятно. Был. Может быть, Через неделю, может... смотри, Игорь, да. извиняюсь. Вы пришли, сегодня обработали щавлю кистотой, при наличии печатного расплода, и на пчеле взрослой были особи ворота. Да? Через, да. через неделю ты появляешься туда, вышел клещ вышел из печатного расплода. Конечно да, же, печатного да, расплода. Конечно, его можно увидеть снова на взрослой пчеле. Да, ну, да. да, может быть, может быть, но, но я к чему веду? Что, допустим, если я обрабатываю бипином, да, вот я обработал бипином, у меня, скажем, результаты лучше. Имеется в виду, что, ну, э, вот на тот момент, почему я говорю, что если изолировать маток, изолировать маток, вот я обработал, после вот мы выкачили, все, мы выкачили, все, обработали, то, конечно, здесь 100% результат. А здесь, ну, для меня я не увидел того результата, который хотел. И почему, к чему я веду? Конечно, и щавелевая кислота как – бы, это хороший препарат. Я считаю, что бипин тоже хороший препарат, потому что это уже долгие годы, я им работаю. Но я хочу сказать о том, что щавелевой кислотой нужно обрабатывать тогда, когда и нужно обрабатывать. Имеется в виду тогда, когда она дает 100%, ну, не 100%, не 100 результат, а максимальный результат по своему действию. Имеется в виду в холодное время года. И опять же, если им обрабатывать весной, то это в ранний весенний период. Но опять же, если еще не, вышло, не вышел из стернитов плеч, это опять же будет тоже как бы обработка в никуда, скажем так. Ну так обрабатывается щавели ранней весной, щавелевой кислотой. Если обрабатывать, эффективность будет только в том случае, если нет печатного расхода вообще. Вот Правильно, я выпускаю ну, да. маток из изолятора. Выпускаю маток-изолятора. Нет ни единого даже открытого расплода. Я обрабатываю щавливой кислотой. Он там если осыпется, там днище холодное, куда там ему... Он мало того, что присоски обжигается, он покидает хозяин, обсыпается. Если в тергита кто-то там застрял. Начинаю... Рекомендую второй раз обработать через неделю, когда появляются первые личинки перед запечатыванием. Потому что, возможно, его выманивают. Ну, клещ приспосабливается тоже максимально себя использовать в природе, сохранить как вид, и он не особо -то бегает по матке, чтобы его, то есть по пчелам, чтобы его ну, если, оберегается, будем так говорить, прячется. И для контроля сделать еще одну обработку. Но опять-таки в отсутствии печатного расплода. Если вы щавелевой кислотой обрабатываете, когда есть печатный расплод, можете даже вообще и не тратить время. Согласен. Здесь без разговоров, здесь согласен. Здесь согласен. Опять у меня же, говорю, всего, что... Игорь, у меня всего две, максимум три обработки щавелевой кислотой. И обе они проходят протекают в безрасплодном периоде. Ранней весной, когда я выпуск, после очистительного облета, когда расплода еще нет, в конце лета обрабатываю. Температура хорошая. Когда расплода уже нет, потому что у меня матки в изоляторах сидят. А если еще обработать в середине лета, когда расплода тоже нет. Юра, твой выход. Да, добрый вечер всем. Добрый да, вечер. Хотел сказать... Это Юра, который клеща еще не видел. Да. Да, пожалуйста. Сегодня облетелись, выпускал маток, все живы, все выжили, все красиво. Клеща так и не видел. Через неделю буду обрабатывать. Нет, не да, я вот хочу где-то поехать на экскурсию на пасеку, посмотреть на ближайшую, где они, эти клещи, живут. Но все хорошо, то есть перезимовали даже слабые отводки. Те, что я мне на них не было надежды, как-то вот думал, надо было объединить, но уже так остались. Там было 3-4 рамки пчелы, все, ну, все нормально, все живы. Здравствуйте. У меня такой вопрос, а когда мы стартуем в, в двуматочном режиме, нужно ли при объединении сразу выпустить матки из изолатора? Из, из, из, из или надо подождать несколько дней и потом выпустить матки? Вы имеете в виду, когда объединяете чужие семьи? Или... Да, когда они зимовали в одиночестве рядом. Ага. Смотрите, вариант, ну только что мы сказали, вы, наверное, прослушали. Вы, вот, э, кто, представ... кто задает вопрос или подключается к обсуждению, говорите, откуда. Откуда вы? Чтобы вы там, если при случае... В Болгарии, да. Да-да-да, я понял. понял. Смотрите, должно быть, вот я Юрий объяснял, либо в обеих семьях уже расплод, то есть вы выпустили и там, и там есть расплод. Значит, Желательно не затягивать, чтобы там уже печатный, а тем более первое поколение вышло. Как можно раньше. Либо матки еще в изоляторе, а их объединять. И там, и там. Либо вы выпустили, ну так получилось, что вы поспешили или мало там по погоде. В обеих семьях одинаковое состояние по расплоду, одинаковое. Чтоб не было у вас в одной семье уже давно матку кормят молочком, уже ее репродуктивные, ее способности на, на высоте, феромон работает тоже максимально активно. А какую-то семью, семью, которую вы подсоединяете, еще матка в изоляторе, ее еще кормят медом, активность феромона ниже. Поэтому могут быть проблемы. Поэтому старайтесь, хотя, хотя весной выравнивает вот эту, эти объединения, выравнивает инстинкт выживания, взрыв роста веселья. Ну, если пасека небольшая, опыта нет, пожалуйста, не рискуйте. Сделайте потихоньку, плавно. Придет время, будете он как тигр, сразу все побросали в кучу Не бойтесь рисковать. Не бойтесь рисковать. И будете пить шампанское, а то Игорь сам будет пить. Согласен. Еще один момент я хотел бы сказать, если можно. <связанное> вот э, по поводу, когда мы объединяем семьи, да, вот э, часто бывает, ну, я не знаю, вот у ребят у меня было такое, что слабую к сильной, да, и бывает настолько слабое, да, э, что ну, одна-две рамочки, э, мало пчелы. И я говорил, что в тот раз, когда я объединял ну, когда я сказал, что объединил это пару, пару недель назад пчел, я сказал, что из-за того, что слабая семья, я вытащил сильной семьи, чтобы выровнять ее биологическое состояние, я должен был дать рамку расплода с расплодом в семью, там, где не было пчелы. Но может получиться так, что... Настолько мало пчелы, что пчела ее не сможет обогреть, и я, у меня был такой вариант. Вот, вот в моей сейчас, вот когда я объединял, был именно такой вариант. И я, я э, если помните, сказал, что я дал рамку вместе с пчелой, вместе с пчелой. Подчеркиваю, вместе с пчелой. Но да, э, да. Кон, конечно, я побоялся мало ли что, э, но э, я дал, э, обработал ее э, мятой, но незначительно. Эту рамку с пчелой обработал мятой, незначительно, имеется в виду, так, для, для себя чисто, как говорится, для себя. Я поставил, и был результат суперский. С семьи, во-первых, э, матка-то начала усиленно, вторая работа, имеется в виду, там, где не было э, расплода, сейчас там э, в одной, э, в этой же семье мелкой Две рамки с расплодом, и в той семье, соответственно, там уже рамки три с расплодом практически закрытого расплода. И, и я хочу сказать, что не было никаких проблем. Имеется в виду, что и можно сделать так. Вытаскиваешь рамку с расплодом вместе с пчелой, даешь слабую семью. Мало того, она оттягивает с центральной семьи, имеется в виду с более сильной семьи, оттягивает еще на себя пчелу и обогревается вот эта вот семья слабая семья и нету никаких проблем смотрите если э, очень часто спрашивают как быть если семья действительно очень слабая и подсадить ее к сильной матка в свободном перемещении подсаживать можно либо сформировать отводок временно и матку поместить в пересылочную клеточку вот тогда они ее не тронут. Будет осиротение, они ее выпустят через Канди, а затем объединять уже через разделительную решетку. Ну то есть варианты, я говорю, выправляют и выравнивают все инстинкт накопления, инстинкт как можно быстрого развития до периода кульминации и отроиться. Так что не бойтесь, не бойтесь рисковать. Если хотите, чтобы это было максимально без потерь, значит, делайте плавное присоединение. Плавное, через пленку, вечером отворачивайте уголок, они объединились э, только так. Или же напрямую. По этому поводу я Можно, тоже... Игорь, вопрос еще? Игорь, я вот э, слушаю, вы обрабатываете бипинов раз, потом через время второй раз. И я не услышал, вы обрабатываете, вот просто время пришло и пора, или делаете какой-то ну, смыв на клеща, как определяете, нужна обработка или нет. Потому Другого. что то, что вы делаете, как по мне, то это вы делаете себе медвежью услугу. Это и привычка э клеща к этому препарату, и еще много чего таких. Ну, я не знаю, я не знаю. Не вижу смысла весной обрабатывать вообще. Если с осени ты все сделал правильно, то какие обработки, откуда клещ размножается весной? Он не размножается. Старые могут принести, да. Но опять, из того, что я сказал с, от соседей. А нового не появится. То есть тоже не вижу смысла этих обработок. И вот обработка ради обработки, ну не понимаю. Поясните, пожалуйста. Спасибо. Конечно, конечно поясню. Вопрос весь в чем. Опять же, я говорил, и как бы объяснял, что я еще не изолирую маток. И это большая проблема, конечно, по поводу клеща. Если бы я изолировал маток на зимовку, то тогда бы обработка бипином осенняя, она бы дала свои результаты на 100%. И не было смысла в обработке весенней. Но по сути, даже обработка бипином осенья она, скажем, из, ввиду того, что у меня нет изоляции матки на зимовку, а идет расплод, соответственно, нету 100% падежа клеща. И по-любому какой-то клещ идет в зимовку. Получается такая, такая ситуация, что у нас, скажем, я уже говорил, я из Кишинева, Молдавия, у нас теплые зимы, а все, все дальше и дальше, все теплее и теплее. Соответственно, у нас расплод идет практически всю зиму, практически, но я имею в виду большую ее часть, больше зимы. Соответственно, у нас размножение этих клеща идет больше, чем в тех регионах, там где нет таких теплых дней скажем в феврале в январе и так далее у нас все чаще и чаще становится тепло и пчелы несут то есть выводят расплод вот в данный момент у нас уже много закрытого у меня я не говорю о других я говорю конкретно о себе много закрытого и много открытого расплода с учетом того что у нас второго 2 января был сильнейший облет, потом 19 января был суперский просто облет и теплая погода. При этих условиях клещ размножается. Соответственно, если я обрабатываю его осенью, то мне нужно его обработать весной. Ну, Конечно, конечно я смотрю на ситуацию. Конечно, никто не обрабатывает, если пчела чистая. Соответственно, если я вижу, что на э, пчеле клещ, я обрабатываю. Это просто ну, неразумно обрабатывать просто ради обработки. Это и понятно ежику. Из-за этого я говорю, что когда я вижу визуально, что есть клещ, я его обрабатываю. И если я обработал с весны, то есть с осени, значит я весной смотрю. Если э, не обработал весной, э, смотрю опять же его уже после акадцевого медосбора и так далее. Так, у меня вопрос. Откуда пошла вообще это эта мерила? Я, я не знаю, как его можно определить. Вот увидел, нет клеща. Вот вижу, если есть печатный расплод в семье. И вы, вот пчеловоды очень часто смотрят по, взрослой, по взрослым пчелам, есть ли клещ или нет. При наличии печатного расплода на взрослых пчелах, 90% его, этого клеща весь в печатном расплоде, А особи, единичные, если появляется, если есть, и вы видите уже на взрослых, на взрослых пчелах, при наличии печатного расплода, то это проблема, я вам скажу. И очень часто пчеловоды не обрабатывают. Да я глянул, нету на, на пчелах клеща, глянул, нету. Если у тебя там из восьми рамок раз, разного возрастного расхода три-четыре печатного, то там весь клещ находится именно в печатном расходе. Никогда не делайте диагностику визуальную по наличию клеща на взрослых пчелах. Но это, но это неразумно. Это можно попасть под такую неприятность. Теперь первый Володь. Еще... Володь. А. Дай... Добрый день. Дай маленькую ремарку. Я вот слушал, слушал, да, и теперь меня уже то разнервировало. Когда мы, мы, мы делали неодноразовые исследования, если уже вы уже видите клеща на живых рабочих бджолах, вас степень инвазии уже зашкалюет. У вас уже не только бджоли хворі и не только вони они в расплодии. У вас уже там величезный букет, можливый, величезный букет інших инвазий, інших супутніх хвороб. Цей вот метод, цей, что человек рассказывает, что вот я побачу, что там клеще на пчелах, все, я начинаю обрабатывать. Тоже поздно, тоже можно заказывать и Вот так моя это как ну, Да, да, Иван Михайлович, все правильно. Все заказ снял. Да, Молодец, да, все да, Молодец, Иван Галич, все, мы мы к, одному, к одному мнению пришли, все. Конечно, если вы увидели клеща на взрослой пчеле при наличии массы печатного расплода, то это уже караул. это уже паника. Если тем более расплод практически круглосуточно, у меня уже, ну все, теперь понятно. Другой вопрос. На Кавказе серьезно забили тревогу вот Турция и республики бывшие Кавказа. Появился троп. В одной из, в одном из хозяйств из двух с половиной тысяч семей осталось полторы-две сотни. И говорят, что причина тропы. То есть шагнул он хорошо, уверенно, широко, имеется в виду географически. Так что имейте в виду, вот, Игорь по Молдове, раз у вас практически расплод уже не, не убывает круглый год и тенденция к дальнейшему потеплению климата и безрасплодному, фактически отсутствию безрасплодного периода, Значит, ну, изоляция, вот вы делаете, такие, ну, небольшая практика у вас пока еще. Но старайтесь, чтобы это у вас было в основе, технологической основе дальнейшего. Потом и дальше вам и БИПИН не поможет. Если будет круглый год гонять, вы будете распутан. Постоянно будет прятаться в печатном расплоде, как, как в броне. Как бы кем бы, какие бы, вы окорицидом не обрабатывали, он все равно сидит в печатном расходе. И он, какая-то часть особи будет оставаться, постепенно оставаться. Затем начинается весной бурный, бурный рост, взрыв роста. Вы обработали якобы, но все равно часть там осталась. И не забываем еще один фактор. что Любой акарицид, а тем более если он такой термоядерный, как э, э, аметрас, он является автоматически инсектицидом, вредным и для пчелы. Не забываем это. Сейчас я уже сколько раз повторяю, идет состязание, кто больше принесет вреда пчеле. Или сам клещ, а их уже два, уже не пошли в содружестве. Или сам пчеловод вот этими обработками. А делают диагностику по пчеле, по взрослой, при наличии расплода и начинают. С полосок, затем пошли сублиматоры, затем пошли контрольные выстрелы из щавлю кислоту, не забывают, с муравьиной, и в конце еще пару контрольных выстрелов амитразом. Ну, я вам скажу, и это, кстати, будет тенденция к вот такой частоте обработок с каждым годом при потеплении климата все больше и больше будет агрессия вот такая вот по отношению вот именно в плане обработки. Так что, имею в виду, лучше меньше, но эффективнее. Эффективнее это будет только тогда, когда мы знаем, что нет в семье расплода, весь клещ находится на взрослой опыте. Но это, это, если, конечно, пчеловод занимается изоляцией. Если изоляции нет и постоянно расплод, значит, хотя бы какой-то период были препараты длительного действия. Либо уже ставьте те существующие фувалинат, фуаметрин, или же, если кто работает в эко, э, эко э, ну, сертифицированной пасеке, значит глицерин с очахой кислотой. Но препарат длительного действия. Тогда будет эффективность. Вы уже будете управлять ситуацией по титру заключенности, чтобы не было это из сезона к сезону, такие вот авральные обработки не забываем что для для пчелы это тоже неповидно и не мед эти все обработки при переходе при переходе из апис милифера, я очень часто об этом говорю и сегодня еще раз скажу раз тема дошла. при переходе из индийской пчелы апис ирана на априс мелифера клещ полностью скопировал антогенез медоносной пчелы все то что полезно и вредно для пчелы то же самое и так себя чувствует и сам Коваровов.